планета, мы с тобой Разных звуков Тиши, включи и Лето солнце шара, лето солнце шара, лет солнце шара, лет солнце шара, лето солнце шара, лет солнце шара, лет солнце шара, лето солнце шара, лет солнце шара, Shut up.